А вы зачем передавали мою интеллектуальную собственность третьим лицам? Какую я передавал? Ну вот, ту персону, документы. Кому я передавал? Вот инспектор. Я никому не передавал, я в руках уезжал. А что, сейчас вас обманывать учат, что ли? Ничего? А вас? <с> Нас нет. Мы Прописаны не... в Тагиле? Кто прописан? Вы с ним разговаривали? Я с вами разговариваю. У человека не может быть прописки. Низ Гладимирович, мы сейчас с вами в отдел поедем выяснять. Так естественно, поедем. Там мы выясним, почему вы меня допытываете тут. Я выясняю ваше э, место регистрации. Ну так-то я не обязан отвечать. Как не вопросы. вопрос? Отвечать. Ну так. Значит, поедем выяснять. Ну, так выясняйте, езжайте. Я-то тут останусь. По У, -у, -у. Вот. У вас базы есть, пробивайте. В чем вопрос это? Вы почему должностные обязанности свои забыли? Моргали, не моргают. У вас сейчас есть время принять обращение? 56, 16, 3144, Какое вы хотите обращение? 631. По нарушению правил ПДД. Какое здесь нарушение правил ПДД? Ну вы принимаете, я вам объясню все. Возьмите листочек, записывайте. Объясняйте. Отказываетесь принимать? Кто отказывается принимать? Я сказал, отказываюсь принимать. Ну, обращение будете принимать. Да, говорите. Так, а как вы будете запоминать или записывать? Вы говорите. Устное обращение примите, запишите в протокол принятия устного обращения. Протокол принятия. И, вы говорите? Вы как будете запоминать? Запоминать буду. Запоминать будет. То есть записывать, отказываетесь. Тогда, пожалуйста, имя, отчество, должность, звание, фамилия. Усачев Алексей Викторович, майор полиции. Дальше. На данный момент ответственный по ГИБДД. Ну, принимать будете обращение? А я что, сказал, не буду, что ли, или что? Ну, по-моему, вы не берете листок, ничего, ни ручку не берете. Вот на водителя, пожалуйста, примите обращение. Нарушает правила дорожного движения. В чем, в чем он нарушается? Парковка... Разрешается параллельно проезжей части в один ряд. Он стоит под зигзагом проезжей части. Также вот этот водитель стоит вторым рядом уже проезжей части. На двух а водителей есть. Ну вот Если это считать первым рядом, то вот это будет уже второй ряд. Давайте два нарушения оформим. Денис Владимирович, проживаете по прописке? Проживая на планете Земля устраивает. Оформлять-то будем, мне. Кого оформлять будем? Ну, двух водителей, вот этого и этого. Видите, два транспортных средства стоят с нарушением. Давайте оформим. Здесь, ну, никакого нарушения здесь я не вижу. Ну, обращение примите, а там уже разберутся, вышестоящие, наверное. Вы можете... Я могу, все, я могу Вы и устно. Можете. Ну, так я уже подал обращение. Вы запишите, закуспируйте. Пишем, закуспируем. Ну, хотел бы знать номер курса. Ну, для того, чтобы номер КОСПО знать, можете обратиться. Куда? Так вы не передаете, они-то откуда узнают? Я передам все. Передайте сейчас при мне. Просьба такая. Что Шубордное обращение по поводу нарушений ПДД двумя водителями. Я вот. обязательно передам. Ну хорошо, Подам. подождем, проверим потом. Благодарю. Маршрутная карта... Есть у вас? Маршрутный лист. Телефона предоставить. В связи с чем вы тут вообще находитесь? Какая маршрутная карта? А? Какая маршрутная карта? Ну, маршрутный лист или как он называется? Официально трудоустроены Без ответа уж понять наверное, надо. Там вот с этих документов вы все переписали. Вот зачем? Что еще осталось? Семен! Данные документы будут э, у инспекторов э, до окончания процессуального действий. То есть будете собственность удерживать, да? Мою? Какую собственность? Ну, вот этот документ, это моя собственность, я за них платил. Сейчас пошли. на вас административный материал составляется, они будут э, до конца составления административных материалов. На основании чего можете потом сказать? Потом вам все вернется и отдастся. Когда потом? Когда закончится составление административных Но материалов? Я хочу собственность получить немедленно. Не потом, а с немедленно. Сейчас на вас составляется административный материал. Все установочные данные перепис... переписаны? Я не знаю. Да? Еще нет, не переписаны. Оформляю, значит еще Но там три слова. Что, так Можно полчаса три слова переписывать. Установочные данные уже переписаны. Однако собственность удерживается. Документы посмотрели уже, нет? Вы сейчас все равно по базе все пробиваете. Благодарствую. Да вы что, по 10 раз одно и то же спрашиваете? Я же уже отвечал, проживаю на планете Земля. Почему вы не записываете мои ответы? А пишите от себя тяну какую-то. Не скажете, зачем в руки брали документы мои? Пальсификацию проверю. А... они вас подъели. Ну как вы их проверили? Тактильно? Тактильное ощущение. Это схемы. Все совпадает, все совпадает. Проверили, оно регистрирует. А все. кто передал вам их? Не я? Вы считаете, что это третьим лицом? Да, да, да. Я Именно так. Для служебных обязанностей это было сделано. Ну что, что, можно по кругу? по кругу пустить их что? Среди. Я дам только вам либо на парень. Ну а если бы у вас нет. было 10 человек, вы бы по кругу их передавали что? Или 100 человек? Что, можно каждый, чтобы пощупал их? А? Нет ответа, да? Так вам отвечаешь, вы не, не слушаете? <связано> так, вы отвечаете, это не по закону. Как вы Я вам отвечаю как есть. Ну зачем вы берете в руки от третьего лица документы? Совершаете должностное преступление? давать такое не будете давать нет телефон тоже не будет давать не слышите здесь объяснение никакого не надо давать будете давать здесь объяснение вы спали будете давать здесь профите портю конечно копию обещали отдать вот видите опять обман так сейчас, немедленно хочу. Вы не расписывайтесь, я при, при понятых ее отдам, но скажите, что вы не будете там расписывать.